Всем еще раз доброго дня. Сегодня у нас 17 августа. Очередная наша зарядка Века. Меня зовут Алексей Корешков. Я являюсь партнером компании Века. Сегодня мы поговорим об такой актуальной теме, как ошибки в приглашениях. Роман, наверное, оставим чат открытый. У нас сегодня будет немножко так в виде диалога. Я немножко поделюсь своим видением и дальше просто у кого какие вопросы, у кого какие проблемы, будут писать партнеры и будем разбирать. Смотрите, в последнее время мне как бы много ну вот задают вопросов, что я такого делаю, почему ко мне идут люди. На самом деле, как бы я просто говорю людям правду. Смотрите, когда-то я пришел в сообщество века полтора года назад, меня как и большинство позвали на иксы. Мне сказали, заходи, смотри, можем иксануть можно хорошо заработать, здесь купим дешевле, продадим дороже. Собственно говоря, вот так вот я попал в сообщество века. Далее просто, когда наши наставники пошли дальше, так сказать, за иксами, мы остались в проекте с партнером с Юлией Мирной, тоже всем знакомы и начали разбираться, искать информацию, ту, которую нам не давали. И когда мы начали э, понимать вообще, что из себя представляет сообщество века и какой цели мы вообще идем, э, как здесь работает система, как это все происходит, почему это будет работать, а не как вот сейчас некоторые зовут в компании, то, что заходи, год должна проработать. Ну, как бы многие сейчас, наверное, э, ну вот прям фраза по ушам порезала, то, что вспомнили, что да, вот так вот говорят. И вот именно когда мы разобрались вообще в целях и глобальных, и куда движется сообщество, и как оно работает, тогда у нас стало понимание, и мы начали доносить наше понимание до наших партнеров. Именно вот поэтому люди, ну, вот по-другому стали смотреть. На сегодняшний день, получается, ну, кто еще не знает, мало ли новички, у сообщества века есть цель которой мы все дружно идем. Это торговая площадка Puzzle Market. Получается, Puzzle Market, если простыми словами объяснить, это аналогичная площадка AliExpress, Озон, которые всем известны, на которых миллиардные обороты. Но мы будем отличаться от них, то, что у нас платежное средство будет, наша криптовалюта век. Наш токен райда будет оплата за рекламу. И все наши проекты, вот лично я воспринимаю наши проекты не как, инвестиционный инструмент, а как способ раздачи монеты и токена э, партнерам, выпуске миссии. Получается, все наши проекты именно и миссии э, раздаются. И что самое, вот я буквально недавно прям услышал такую вещь, э, можете себе записать, тоже очень сильную. Э, у нашей компании нет легенды. Я как бы всегда это понимал, но я вот прям услышал вот эту формулировку, и у меня прям очередной жетон упал. У нашей компании нету легенды. Если взять все любые инвест-компании, я сегодня буду сравнивать как бы э, без, безыменно, без названия, но чтобы было понятно. У всех вот этих инвест-компаний, где люди приносят деньги и получают деньги до момента закрытия, получается у них у всех легенда. Легенды, как правило, существует две – либо у нас штат трейдеров мощных, и вы за счет этого будете получать выплаты. Либо мы инвестируем в инновации. У нас в сообществе легенды нет вообще. У нас есть цель, к которой мы идем. У нас есть токен, который мы путем проектов добываем. У нас есть монета, которую мы путем проектов добываем. На самом деле, вот многие, вот ошибка многих, ну это мое мнение, я так считаю, это не значит, что это так и есть. Ошибка многих, что начинают сразу смотреть курс век. Ну хорошо, год назад век стоил, мы будем немножко ошибаться, но ну, примерно так, 3-4 доллара. И на тот момент я только мечтать мог, что век будет стоить 20 центов, я смогу себе купить век, сколько я хочу. Или я могу заработать больше век, я об этом мог только мечтать. И для меня на сегодняшний день курс век, то что идет вниз, я это вижу как возможность получить больше монеты, больше себе создать актив. А кто-то видит в этом проблему, то что курс падает вниз, значит все, не надо никого звать, все пропало, я никому ничего говорить не буду. Вот расти начнет, тогда я начну говорить. Смотрите, вот именно вот сейчас то время, когда надо делиться с людьми информацией. Получается, почему я вот делюсь со знакомыми, с родственниками, с друзьями данной возможностью? Потому что я понимаю, что на сегодняшний день очень хорошая точка входа, очень хорошая. И я понимаю, что когда будет расти, будет очень много людей присоединяться, потому что все пойдут именно на восходящий тренд. Но самая хорошая точка входа это сейчас. Вот смотрите, Получается, почему люди меня слышат? Во-первых, я им рассказываю не о иксах, а я им рассказываю о компании, о сообществе, о цели. Я не говорю, что завтра ты там через месяц получишь бешеные иксы и пойдешь там все квартиру, машину купишь, там кредиты закроешь. Я им объясняю изначально, что настраивайтесь на год, на два, создавайте себе капитализацию. Мы пришли надолго. И цели у нас глобальные. Когда человек вот это начинает все понимать, и ему действительно интересно быть в нашем сообществе и развиваться, тогда уже я ему начинаю говорить. Как бы. Я с ним разговариваю активно, пассивно он хочет начать, с какой суммы он хочет начать. Маленькая на большая для меня это вообще не принципиальное значение. И уже персонально под каждого я подбираю стратегию. И как показывает практика, любой пассивный э, партнер рано или поздно превращается в активного. Вот я прямо сейчас хочу акцент сделать. Многие э, не понимают сейчас очень э, такого важного момента. Смотрите, э, монеты век с каждым годом становятся все меньше. Сейчас то, что вот э, курс такой, все прекрасно понимают, что это э, идет конвертация со старого бинара. Многие получили за бесценок монету век, естественно, ее не ценят, они сделали свои иксы, побежали дальше, и сейчас просто доливают. В сентябре, в октябре примерно конвертация закончится. Уже брать в таких количествах токен век, монету век, брать брать будет негде. И поэтому сейчас именно то время, когда ее надо приобретать. Но я как делаю вот со своими партнерами, я сейчас даже немножко поделюсь. Я не говорю, что идите там покупайте монету век и пусть вот она у вас лежит на 10.90, добывает райда. Я смотрю, более стратегически к этому моменту подхожу. Смотрите, у нас запустился новый бинар на токене райда. Токен райда эмиссия 100 миллионов э, токенов. На сегодняшний день на рынке менее 1 миллиона э, токенов. Теперь смотрите, проводите хронологию со старым бинаром. Когда бинар старый был, там ну, уже несколько миллионов век было. И когда партнеры разобрали бинар, новички начали присоединяться, очень быстро и бинар развелся, и курс пошел вверх. Сейчас бинар на той стадии, новый, что все только к нему приглядываются. И, соответственно, получается сейчас самое то время, когда надо создать депозиты и делать реинвесты. На предыдущих эфирах я показывал табличку, она уже есть в чатах, как бы кто найти не может, пишите в личку, я скину. Но суть этой таблицы, когда ты начинаешь считать, ты понимаешь, что вообще даже на пассиве дает бинар. Вы скажете, ой, хорошо там заработаю туда-сюда. Я немножко по-другому смотрю. Сейчас, пока идет время медленной раскачки бинара, именно я и мои партнеры... Мы делаем реинвесты, наращиваем депозиты. Первая цель – это попасть во вторую тарифную сетку. Это депозит 5001 доллар и процент 0,9. И далее с этих начислений я уже смогу откупать монету ВЕК. Причем у меня и в бинаре будет инструмент работать, мой депозит. И с этих же денег я реинвест могу делать, и я могу откупать ВЕК. То есть, получается, я не разово пришел и потратил на век деньги, и у меня лежит токен райда добывается, а я получается развиваю бинар, там зарабатываю токен райда, следом получается, когда вижу для себя выгодно часть райда вывожу на биржу, продаю и покупаю век, и завожу век в 10.90. И когда я вот это вот все партнерам рассказываю, показываю, у них вообще другое видение появляется. Они не бегут за тем, что им надо завтра какую-то копейку срочно вывести. Они смотрят более долгосрочно и уже как стратегически развивают вот это все. Смотрят стратегически. И у них нету вот таких вот болезней, то что курс маленький, либо курс упал, либо курс поднялся. На самом деле надо самим, во-первых, понять и доносить до партнеров, что неважно, какой курс. Путем проектов мы добываем токен райда и монету век а покупать и продавать эти монеты мы же друг у друга их покупаем и какой курс только от нас зависит поэтому вот этими всеми моментами надо делиться с партнерами кто еще не знает есть видео от Эскандера, что такое сообщество века как происходит я сейчас даже зачитаю точно какие темы затронуты, потому что ну, это очень важные темы, и я именно с них э, и начинаю, чтобы просто уже точно сказать, я сейчас прочитаю. Получается, века из первых уст-создатель Искандер Шамилевич Хасанов, века и миссия, стратегия, миссия, стратегия, алгоритмы миссии век и века, откуда деньги, почему это не хайп. И вот эти вот четыре важных видео, важно, во-первых, самому посмотреть. Важно понимать, где вы находитесь. Важно понимать, зачем вы здесь находитесь. И только тогда ваши партнеры будут слушать вас, будут верить вам, будут понимать, о чем вы говорите. Сейчас как происходит? Все больше и больше людей начинают пугаться. Как бы это лето очень такой сильный скамопад получился. Очень много больших вот этих компаний закрылось, и люди потеряли деньги. У людей потерялась вера. Но, но сейчас много партнеров начали понимать то, что вот эти вот, как говорят, у вас века все сложно, у нас века все просто. Это я говорю, что все просто, потому что я разобрался, я не вижу ничего сложного. И именно сейчас вот эти вот все люди, которые говорили, у нас все сложно, если шли в непонятные инвестпроекты, инвестировали, говорили, там легко, они теперь начинают опять смотреть на века. Те, кто ушел, они вспоминают, вот у кого активы лежали, вспоминают, что у них здесь что-то осталось, и начинают разбираться в компании. И именно вот в этом проблема, то, что многие зовут на маркетинг. Но в нашем сообществе надо звать не на маркетинг, а именно рассказывать о нашем сообществе. Какие у нас перспективы. Что мы вообще хотим получить. Что мы хотим дать людям. И вот только тогда у вас начнут партнеры подключаться. И очень важный момент. Никогда не смотрите. Ну как, это важный момент, что вы зарабатываете эти деньги. Но смотрите с той точки зрения, что никак выгодно вам чтобы зашел партнер, чтобы вы больше получили рефералку. А как выгодно партнеру? Вот именно это очень важный момент. Я никогда не смотрю, в каком из наших проектов больше реферальное вознаграждение, чтобы туда завести партнера. Я вообще про реферальное вознаграждение на начальном этапе партнеру не говорю. Я ему показываю, что может получить он на активе, на пассиве. И дальше уже... То, что я получаю, я получаю только благодаря тому, что человек сам принимает решение, что ему более интересно. Потому что многие люди, как бы, я тоже один из таких партнеров, кого позвали в определенные проекты. И я спустя какое-то время, я только понял, почему меня именно сюда позвали, а не другие проекты сообщества позвали. Потому что просто здесь большая реферальная система. И это не значит, что вы плохой или еще кто-то плохой. Это где-то кто-то по цепочке. У каждого своя цель. Моя цель в сообществе – это расширение сообщества, запуск пазл-маркета. именно вот к этой цели я вместе со всем сообществом и иду. В общих чертах я вроде как... Обрисовал ситуацию. Давайте немножко в режиме диалога пообщаемся. Пишите у кого вот какие есть проблемные вопросы, и мы эти вопросы сейчас разберем, потому что у всех ситуации индивидуальный и проблемы тоже индивидуальные. Не стесняйтесь, пишите. Смотрите, самый глупый вопрос, если кто-то считает, что ой, ну не буду писать. Самый глупый вопрос – это незаданный вопрос. Именно для этого проводятся эфиры, зарядки, зумы, лидерские зумы. Именно чтобы партнеры получали информацию и получали ответы на вопросы. А пока вопросы еще не написали, я еще сделаю акцент. Каждый день с понедельника по пятницу. В 20 часов московского времени проходит зум с лидерами нашего сообщества. Получается, лидеры делятся информацией о сообществе, о своем видении, что происходит, как происходит, как поступить лучше в той или иной ситуации. Получается, идет полностью разбор. Приходите на данные зумы и в командных чатах, и в общих чатах информацию партнеры скидывают о данных зума даже вот вроде кажется что полтора года в сообществе я вроде много всего знаю но я постоянно на всех зумах что-то беру для себя новое вот кстати кто здесь я хочу еще вот поделиться да у меня вот доверие лично у меня очень большое к скандеру за то время когда я изучал компанию очень большое но вчера я услышал еще один очень важный момент от Алексея Скрепа. вот именно на лидерском зуме, когда изначально не было еще ни проектов, ничего, были слова и идеи Искандера. Когда Искандер Алексею предложил, ну вот что вот он хочет вот это реализовать. Алексей, он по образованию айтишник, программист. Если где-то немножко ошибся, я думаю, Алексей меня простит, но суть будет понятна. И когда Искандер рассказал ему идею, Именно Алексей, понимая с технической точки зрения, о чем он говорит, он понял, что это не слова, а это действительно Искандер хочет реализовать, то, что ведется работа, и именно вот это его зацепило, потому что каждый из нас в каком-то направлении более сильный, чем другой, и каждый что-то возьмет для себя определенное для понимания. Например, вот Алексей знал техническую часть, он понял, что это действительно цель и действительно ведется работа кто-то одно видит другое видит все берут что-то свое хочется больше диалогов как ведет с разными людьми разговор смотрите вообще вот чтобы понимание было есть такое такая пословица нет пророка в своем отечестве о чем это говорит Старайтесь, если вы еще не можете на все вопросы сообщества ответить, приглашайте партнеров на Zoom. Либо, смотрите, у каждого есть наставник. Правильнее будет, если вы партнера, пригласите на встречу с наставником, и ваш наставник уже расскажет партнеру о нашей компании. Это будет более правильно, потому что... Во-первых, вас воспринимают как хорошего друга, хорошего там работника, отца, мать, там, брата, сестру, но как предпринимателя вас могут не воспринимать. Это не из-за того, что вы такой, это так устроена, я не знаю, человеческая природа. И в этом случае вам надо пригласить, получается, договориться о встрече с наставником, когда он может, и пригласить потенциального партнера на встречу с наставником он более до все это объяснит и на все вопросы ответит. Но перед встречей вот этой ваш потенциальный партнер должен быть немножко подготовлен. Когда вы его зовете, говорите вот, ну, например, возьмем там Алексей, вы говорите там, Иван, вот сейчас мы послушаем Алексея, он расскажет нам о сообществе расскажет, каким целям мы идем, он дольше меня в компании, послушай его, пожалуйста, внимательно. Поставь телефон на беззвучный режим, чтобы не отвлекаться. Послушай, он очень много сейчас будет говорить ценной информации. Можешь взять блокнот, ручку и записывать. И тогда ваш потенциальный партнер, он уже понимает, что сейчас ему будут говорить важную информацию, и надо как бы ее слушать. Если вы уже можете более самостоятельно сами рассказывать о компании, все равно рассказали, Прям берете и говорите, давай наберем, вот у меня партнер там есть, как бы все равно кто, в команде все работают, и говорят, давай вот партнер есть, давай наберем, послушаем его мнение. Потом другого можете набрать, тоже мнение спросить. Человеку важно для принятия решения услышать несколько мнений. Поэтому как бы не стесняйтесь, приглашайте наставника, не то что приглашайте, смотрите, наставник достается тому, кто его достает наставник не может брать и обзванивать всех партнеров своих ежедневно и спрашивать у тебя есть чем-нибудь на сегодня, а завтра, а то мне нас планировать. Вы должны звонить наставнику и доставать его. Вам что-то непонятно, звоните наставнику. Есть вопросы, звоните наставнику. Провести встречу, звоните наставнику. Мы на самом деле сегодня живем в такое уникальное время, что нам не надо никуда идти ехать. Когда я первый раз познакомился с индустрией МЛН это был 2015 год. Не было еще вот это все видеосвязь так развита. И мы проводили встречи там в кафе, в офисах, еще где-то. А сейчас на самом деле все просто. У каждого в руках есть телефон, в котором есть Zoom, Viber, WhatsApp, что там еще, Telegram. Очень много возможностей, чтобы выйти на видеосвязь несколько человек. И на самом деле в любую минуту можно взять и созвониться. Пользуйтесь вот этими моментами. Не надо принимать решения за людей. Кстати, вот еще тоже важный момент. Я сейчас поделюсь своей историей. Сейчас я отвечу на вопрос и поделюсь своей историей, как я вообще в индустрии MLM попал, и хочу, чтобы мы, как не делали люди эти ошибки. Вот для чего я это расскажу. Как правильно в двух словах объяснить человеку, что ему предлагают? Ну вот смотрите, у каждого человека, практически у каждого, есть такие боли, как кредиты, не устраивает работа, потерял работу, не устраивает доход, денег постоянно не хватает. Что вы человеку предлагаете? Вот вы разговариваете, ну как, вот я два года не работаю, мне люди спрашивают, а чем ты занимаешься? Я говорю, я в сообществе в нашем инвестиционном как бы развиваю вот у нас есть такая-то цель и рассказываю о компании это в моем случае как бы ну то что э, я могу это сделать и когда мне надо я в принципе наберу наставника своего и он мне поможет либо кого-то из партнеров что касается как пригласить правильно человека на встречу вы знаете уже проблемы человека ну например вы знаете что человек давно хочет там машину какую-то квартиру просто хочет отдохнуть, ездить не может позволить. Ты просто подходишь и говоришь человеку, хочешь, я тебе помогу э, решить твои проблемы финансовые, но это будет не быстро. Хочешь, э, давай, я сейчас договорю с партнером, э, он очень как бы, много знает, у него есть большие успехи, он все подробно расскажет. И дальше просто человек вам скажет, либо да, либо нет. Но если человек говорит нет, не надо его уговаривать, что да нет, да ты послушай. Человек не готов слушать. Если он не готов слушать, неважно, что вы им будете говорить, у него голова другим занята. Вы просто как бы переведите разговор в обыкновенную дружественную беседу перед этим сказав: ну как бы будешь готов послушать информацию, решить свои вопросы. Позвони, договоримся как бы о встрече и послушаешь. И все. А у человека червячок остался в голове. И этот червячок будет его грызть что самое интересное. Потому что, ну как, есть какая-то возможность, а он изо дня в день там ходит на работу, либо не ходит, у него ничего не меняется. А тут вы посадили к нему червячка в голове, который его будет грызть. Ну как, он же может поменять жизнь. Ну, по крайней мере, за прослушивание информации с него деньги не возьмут, и он вам все равно наберет. Не через день, так через два, не через два, так через неделю. У меня брат двоюродный мой, я с 15 -го года занимаюсь, он с 15 -го года за мной наблюдал. И вот первая компания, куда он со мной пошел, это именно Века. И он только рад этому. И вот он все это время наблюдал, смотрел, как бы интересовался, но, видать, должно было пройти какое-то время, когда он был готов действовать. Так, я вчера купил Века, не стоит. Не стоит. Стоять куда лучше. Смотрите. Смотрите получается вообще стратегию ну вот чтобы понять как правильно выработать стратегию конкретно для вас вам надо просто взять позвонить своему наставнику и сказать вот я хочу то то то то то то использовать все возможности давай рассказывай мне как что можно сделать что касается век которые вы купили на бирже юрий сейчас век можно использовать либо в golden ratio для покупки ячеек но надо понимать что это Завтра, послезавтра вы их взять не сможете, когда вам надо. Вы должны понимать, что вы купили ячейки, приглашаете партнеров, покупаете ячейки, только так там движение идет. Когда придет выплата, вы сможете этой выплаты уже распорядиться по своему усмотрению. Есть еще в 10.90 стейкинг. стейкинг получается, что под себя подразумевать, вы ставите век, монеты век в стейкинг и получаете токен райда. От 50 до 80% годовых на сегодняшний день, пока действует промо. И получается, в любой момент, когда вам понадобится век, вы можете снять его со стейкинга без потери процентов и по, по своему усмотрению распорядиться. Давайте, пока вопросов нет, поделюсь своей историей. Смотрите, получилась такая ситуация в 2015 году. Мне звонит знакомая девочка. Я в это время жил за городом на даче. Она мне звонит, говорит, Леша, есть знакомая? Я давно эту девочку не видел. как бы. Работали вместе, тут потерялись поле зрения. Я живу в городе Нефтеюганск, Рядом недалеко находится город Сургут, 70 километров. И она мне звонит, и я, говорит, нахожусь в Сургуте. И, говорит, что-то там они презентуют. Я даже не понял, про что она говорит. Она меня никуда не звала, она говорит, есть в Сургуте знакомые, может, им интересно будет. Я говорю, Валь, давай говорю это. Я говорю, занят. Ты говорю, напиши мне в смс что тебе надо, э, и адрес свой с контактным телефоном. Я сейчас разошлю, кому будет интересно. Они тебе сами ну, позвонят там, сориентируйтесь. Я говорю, ты вообще где пропала? Давай с Сургута будешь ехать, заедь, говорю, ко мне на дачу посидим, кофе попьем, хоть поговорим. Естественно, она не заехала. Я на следующий день ей звоню, что-то говорю не заехала. Она говорит, я поздно ехала, устала. Я говорю, давай, увидимся сегодня, давай. Она мне говорит, подъезжай ко мне в офис. Я говорю, вот на новую работу устроилась. Да, говорит, давай подъезжай. Я ну, в определенное время, как мы договорились, еду в офис. Это был офис компании э, сетевой, в которую я первую попал. И она говорит, она вообще была несколько дней в этой компании только начала свое, так сказать, движение. И она партнеру вышестоящему своему, который проводил презентацию, она ему говорит: сейчас, говорит, приедет э, парень, говорит, у него свой бизнес, он работает начальником, ему, в принципе, говорит, все это неинтересно. Он не будет этим заниматься, говорит, просто время тратим. Я приезжаю, ну, как бы меня знакомят. Дарин звали <coughs> парня. Он мне начинает говорить, вот смотри, у нас компания то, то, то. Я говорю, мне неинтересно. Мне вообще, говорю, неинтересно, чем компания занимается. А где деньги, говорю, что вы здесь зарабатываете? И мне показывают маркетинг. И это именно был бинарный маркетинг. Мы проговорили с ним буквально минуту-две. Я говорю, да, действительно, здесь есть деньги. У меня, говорю, нет денег, чтобы зайти сейчас, приобрести пакет. Я говорю, давай завтра созвонимся. Я говорю, да завтра вопрос решу. Но когда я вышел оттуда, я понимал уже, что я хочу этим заниматься. Мне это направление интересно. Через час я уже нашел деньги и приобрел пакет. Вот так вот началась моя деятельность в МЛМ. И к чему я вот вам все это рассказал? Многие сидят и думают, этому я буду звонить, этому я не буду звонить. Этого есть деньги, у этого нет денег. Не надо принимать решения за людей. Просто делитесь информацией, и человек сам примет решение, надо ему это или не надо. Я именно тот партнер, за которого приняли решение, что ему это не надо. Получается, у меня были и ошибки, то, что мне говорили не делать, я все это перепробовал. Мне говорили, это не работает, я сказал, это у вас не работает, у меня сейчас будет работать. На самом деле, если ваш наставник вам говорит, это не работает. Значит, это не работает. Я тоже такой же умный, как и все, и решил, что это у вас все не работает, сейчас я все сделаю, и все у меня будет хорошо. На самом деле, я за первые два дня более 200 контактов, свой список контактов вжжет. Я попытался рассказать всем, что мне понравилось, что это очень круто, что здесь можно деньги зарабатывать. Мне покрутили у виска. И именно когда я уже так скажем, набил шишек и начал уже правильно делать, тогда у меня начали появляться результаты. Поэтому в первую очередь слушайте своего наставника. Никогда не принимайте решения за потенциальных партнеров. Ну, вы же не можете знать, что на самом деле человеку интересно. Вот тоже поделюсь одной сейчас историей, недавно произошла со мной. Наверное, сейчас я скажу, это был 11-12 год, ну, грубо говоря, 10 лет назад, я работал руководителем региональным в одной компании. И непосредственный наш заказчик был Роснефть. И я общался у себя в регионе со всеми начальниками цехов добычи. И получается, тут недавно жизнь опять нас свела, она была созвониться, он, естественно, уже в другой регион переехал. И слово за слово, и выясняются такие подробности, что он, оказывается, занимался трейдингом уже на тот момент. И получается, ну, как бы он хорошо заработал, все, но потом так получилось, что э, дочка ему говорит, давай быстренько выводи все деньги и покупай мне квартиру в Москве. Он так и сделал. Но я на тот момент никогда бы не подумал, что этот человек э, может трейдингом заниматься. И сейчас получается он как, э, как глоток свежего воздуха я у него оказался. Я ему позвонил... По одному вопросу он у меня спросил, чем я занимаюсь, и так получилось, что я с ним поделился. И теперь он сейчас разбирается с нашим сообществом. В ближайшее время, я думаю, он уже нашим партнером будет. Поэтому не принимайте решения за других, делитесь информацией. Чтобы делиться, разберитесь сами сперва, не надо никуда торопиться посмотрите вот это вот что я сказал первые вот эти вот четыре видео чтобы понять основу основ сообщества потом когда вы это поймете возьмите один инструмент проект разберите его досконально появились вопросы задайте наставникам не хочет наставник помогать найдите кто вам поможет разберите его у нас есть чаты по проектам у нас есть руководители кураторы направлений у нас все всегда готовы помогать даже вот в чатах смотришь, люди, которые остались брошенными, у кого наставник ушел, всегда все друг другу помогают. Постоянно проводятся зумы, лидеры проводят, партнеры проводят, все готовы помогать. От вас требуется только желание разобраться с этим всем. И именно когда вы будете это все четко понимать, у вас, вы сами не заметите, как начнут появляться партнеры. Давайте еще вопросики какие-нибудь пишите, разберем и будем... Ох ты! Можно... Александр, я вслух не буду зачитывать то, что вы написали, но я сейчас все это объясню. Смотрите, вот многие да, говорят, что когда у меня будет результат какой-нибудь, тогда я ну, пойду кого-то звать. Я согласен, тяжело звать, но ну, когда результата нету. Давайте возьмем пример с бизнесом, с любым бизнесом, неважно. Какой бы ни был бизнес на земле, Какое-то время надо, чтобы он у вас окупился. Объясню самый простой пример. Вот у меня около мамы, ну где я раньше с мамой жил, магазин стоит. Хозяйка магазина сама же и торгует. Все думают, вот у нее много денег, много денег. А она сегодня выручку получила, она завтра уже ей товар покупать. Конечно, какие-то копейки у нее остаются, но ей надо заплатить электроэнергию, надо заплатить, кто там у нее еще работает ей надо за аренду заплатить, то все, и у нее денег не остается. И что самое интересное, что она не может никуда отлучиться, как только она отлучается, бизнес либо останавливается, либо начинает не так качественно работать. И, соответственно, если я сегодня пришел в компанию века, только начал изучать, разбираться, я сделал какую-то, пусть даже небольшую инвестицию, откуда у меня будет большой результат, если я только пришел. Я же не могу в одночасье по взмаху волшебной палочки сразу понять все о компании. Это все равно займет какое-то время. То, что люди говорят, ну вот у меня есть одноклассник, который когда-то сказал, я ему говорю, хватит уже ну, в долгах жить. А он ребенку сказал, у него дочка шестилетняя подошла, говорит, пап, когда на море поедем? Он ей ответил, через 20 лет, когда я ипотеку выплачу. Я ему говорю, вот смотри, берешь 5000 рублей и начинаешь как бы ну потихонечку развиваться. Он мне говорит, ну заработаешь 100 тысяч, я тоже начну с тобой. Я заработал и больше 100 тысяч. Только у него теперь ответ один, а у меня денег нет, у меня денег нету. И на самом деле их никогда и не будет. Потому что работу придумали не для того, чтобы работники богатели, а чтобы богател э, создатель, получается, бизнеса, он для того и создал этот бизнес, чтобы он зарабатывал деньги, а не работники. И, как говорится, люди на работе никогда не разбогатеют, им никогда. Они зарабатывают деньги другому человеку, осуществляют ему меч, его мечту. Это что касается, что серьезный результат нужен. На самом деле у меня нет бешеных результатов, чтобы понимали, да, что я тут миллионами зарабатываю, и поэтому... Люди мне верят, что я миллионы показываю. Нет у меня миллионов. У меня цель. Я вообще пришел в сообщество. Я суммарно вложил, вот, не соврать, ну, не больше тысячи долларов постепенно. Сейчас то, что вот бинар у нас идет, я ни одной копейки из кармана не завел в бинар. Я не бегу за тем, чтобы вывести. Я смотрю, где и как выгоднее я могу в сообществе приумножить свои веки и райда. Поэтому вот, бинар, как бы у меня небольшой депозит на сегодня, но свой депозит я уже разогнал до 2700 долларов. И я постоянно делаю реинвесты. И я буду делать реинвесты, у меня цель как можно быстрее до 5000 его догнать. И на самом деле неважно большая у вас инвестиция, маленькая, большой у вас доход, маленький. Важно, что вы разобрались и вы понимаете, куда вы идете. Что касается, что... В интернет-проекты сложно поверить. Сложно поверить э, вообще во все, если не разбираться. Э, у меня есть э, партнеры, которые э, как потенциальные партнеры, партнеры, неважно, люди, которые говорят, у вас все сложно. Я говорю так, иди, называю ему название, иди туда, там говорю все просто. Ты деньги отдал, и тебе деньги пока не закрылось, дают. Но, как показывает практика, с каждым днем вот эта выдача денег заканчивается все быстрее. Потому что люди на самом деле стали понимать. И вот то, что Александр сказал, что из 10 проектов 9 закрылось, осталось только века. Так вы даже просто вспомните свой путь века, кто здесь полгода, год, полтора года, два года. Сколько уже проектов закрылось. Мы не проект, мы сообщество. И все наши проекты созданы для раздачи эмиссии монет и токена на рынок. Вот это очень важно понимать. Получается, почему, вот давайте такой момент разберем, почему закрывается проект? Потому что там выплачиваются деньги с вновь введенных денег в проект. И рано или поздно создатели этих проектов, они понимают то, что вот через месяц у них деньги закончатся, и платить будет нечем. Но и им тогда не останется. Поэтому они делают все, придумывают легенду, ну, в самом простом способе просто закрывают проект, теряются и все. Но у нас же компания не берет никакие деньги у партнеров. У нас получается, мы делаем депозиты либо в монете ВЕК, либо в токене Райда. И мы получаем либо монету ВЕК, либо токен Райда. И получается на каждый созданный депозит у нас в сообществе уже заложена эмиссия. То есть, получается, даже если завтра ни один партнер не придет в сообщество делать депозиты, мой депозит все равно отработает. Вот это важно понимать. И не может наше сообщество закрыться. Потому что у нас нет вот этих вот финансовых пузырей, которые происходят в тех компаниях. И это важно понимать и доносить. Александр, вы данного партнера, ну вот который там у вас вот так вот попал, что из 10 компаний осталось только века, вы ему просто возьмите его с собой, приведите вот зумы, вот эти идут лидерские в 20 часов Москвы каждый будний день, пригласите его на один, на второй, на третий. Пусть он просто послушает вообще о нашем сообществе. Я думаю, что у него ну, изменится мнение, и он ну, поймет, что и как происходит. У меня в райда промы и депозит. Что лучше добавлять в райда или покупать век? Смотрите, еще раз повторюсь. Здесь стратегия у каждого своя. Чтобы понять стратегию для себя, надо вообще понять, к чему вы идете. Я просто поделюсь немножко тем, что делаю я. я если есть у меня возможность, я не век покупаю сразу, а я ускоряю свой депозит, ну увеличиваю, чтобы сейчас перейти в более высокую тарифную сетку, и начисления были больше. И с этих начислений я буду покупать ВЕК и заводить в 10.90. Помимо этого, я с 10.90 тоже добываю ВЕК. Многие сейчас подумали, как, и уже, наверное, приготовились писать, как. Смотрите, я подключаю также в 10.90 партнеров, потому что выгодно там стейкать. И мне все равно прилетают райда по реферальной программе, потому что, ну, она тоже там очень хорошая. И эти райды я на внутренней биржу ставлю на продажу за веки, и, соответственно, там у меня тоже, так скажем, добывается век. Я это называю, что я за век добываю век, только не напрямую в стейкинге я век получаю, а небольшой стратегии я получаю век. Поэтому здесь каждому просто... Смотрите, поймите... Нельзя одним шаблоном придумать для всех. Нет этого шаблона. Сегодня стратегия вот так, завтра она может поменяться. Надо быстро подстраиваться под изменения. Быстро смотреть стратегии. Где-то завтра появилась новая фишечка. Ее использовать. Вообще научитесь слушать то, что говорит Искандер. Искандер всегда говорит правильные вещи и всегда говорит подсказки. Но единицы их слышат. Не хочется минуты, когда ты что-то объясняешь, а потом в проекте идет что-то не так. О том, речь, что пока идет постоянный рецепт ты не будешь видеть результаты, не факт, что проект живет того времени, когда тебя будет устраивать город. Ну, смотрите. Во-первых, я всегда предупреждаю, что это риск и может поменяться. Какой риск в сообществе века? может курс быть такой завтра, а может быть такой. Это криптовалюта, она сама по себе волантильна. И как бы я не вижу в этом ничего глупого, я просто предупреждаю э, партнеров изначально об этом. И как бы вот сколько э, в, проект, в проекте я нахожусь, у меня нету таких партнеров, которые бы говорили, ой, все пропало, ой, курс упал. Хотя есть партнеры, которые и по 8, и по 6, и и по 10. Э, долларов за век покупали. Есть один партнер, он пришел ко мне, то, что его наставник ушел. Он вообще покупал по 14 долларов век. Я говорю, ну не буду имя называть. Я говорю, и как сейчас ты? Есть недовольствие? Нет, я говорю, ты вообще прям счастлив. И что самое интересное, он очень хорошую капитализацию века себе создал, о которой только мечтать люди могут. И он участник всех проектов практически. И он продолжает создавать капитализацию. Смотрите, получается вывод какой, что даже кто купил по 14 долларов в век, они все равно могли себе и в плюс выйти, и сделать хорошую капитализацию. Значит, надо просто пересмотреть стратегию. Так, дальше. Как соблюдать обязательную фиксацию 20% прибыли, если прибыль откладывается на годы? Хорошо, смотрите: 20% прибыли. Беру просто пример. Ну вот, например, вы сделали в бинаре на 1000 долларов депозит. Опять же, здесь надо понимать такой момент. Многие хотят, ну вот на бирже берем, пример, 2 доллара курс, в кабинете курс скажи, конвертации 6 долларов за курс. Получается, живыми деньгами с 1000 долларов получается депозит на 3000 долларов. И партнеры начинают считать уже от 3000 долларов, особенно мне нравится, в кавычках, нравится. Когда человек 1000 долларов живыми вложил, сделал депозит в 3000 долларов, его наставник получает реферальный бонус, от 3000 долларов выводит на биржу, ну, например, ему денежка нужна, продает и говорит, а я почему получил-то меньше? Я говорю, так, ты получил все правильно, от 1000 долларов. Если бы ты, говорю, подождал чуть-чуть, когда курс вырастет, ты бы получил больше. И здесь именно вы можете, вот кто хочет, что, например, 20% с дохода получать, создайте себе ряд депозитов в этом, в сообществе, в разных проектах, и берите, например, по 10-20% по в месяц с каждого инструмента. Вот смотрите, говорят, денег нету сегодня, здесь и сейчас, бинарный проект, пожалуйста, приглашайте, зарабатывайте, часть выводите, часть в реинвест. Когда распробуют все новый бинар обновленный, поверьте мне, мое это мнение, что и курс века, ой, райда поднимется, и люди начнут заходить. Все чего-то выжидают. Эмиссия райда 100 миллионов монет. На сегодня на рынке менее 1 миллиона монет. Вот теперь просто задумайтесь, какой потенциал вообще у проектов на райда. Но на самом деле, Пинар ⁇ это тот проект, который именно можно зарабатывать деньги здесь и сейчас. Сколько будет жить проект сообщества, никто не знает. Ну, конечно, никто не знает, но я верю, что будет и Buzzle Market, и сообщество будет жить долгое, и счастливое, и все, кто сейчас есть, я считаю, это потенциальные миллионеры. А дальше это мнение каждого. Я разобрался в сообществе, я полностью доверяю Искандеру. Я верю, что общими усилиями мы дойдем до пазл-маркета и все, кто сейчас в сообществе, это потенциальные миллионеры в списке Forbes. И кто-то будет вспоминать эти моменты, как когда-то все знают историю, парень купил за 10 тысяч биткоинов две пиццы я думаю, ему до сих пор, наверное, обидно. Да, Татьяна, на самом деле реинвесты, когда кто уже прочувствовал реинвесты, очень хочется еще увеличиться, еще увеличиться. Но как бы здесь каждый выбирает. Можно часть реинвестировать, часть взять, часть вложить в другой инструмент. На самом деле, поиграйтесь вот этой таблицей, которую я скидывал по сложному проценту с бинара. Она очень, как бы, меняя там циферки депозитов, очень хорошо видно, что вы по итогу получаете. И уже от этого вы можете отталкиваться. Задать себе уже срок конкретный, сколько вы реинвестируете, когда вы какую-то часть возьмете, что вы на это можете приобрести. Либо от обратного, хочу купить квартиру через год. Какие действия мне надо сделать, чтобы мне ее купить? Составьте себе план. Ну, смотрите, вот Леонид пишет за Век Авто. На последнем зуме Искандер сказал, зачем вы собрали вот эту очередь на продажу? Заходит новичок, видит очередь на продажу и он передумал заходить. Искандер сказал, снимите все ордера и продавайте тогда, когда человек хочет купить. Я скажу свою точку зрения про авто Я туда завожу партнеров. А завожу почему? Потому что это очень выгодный инструмент для партнеров. Я считаю, для моих партнеров это выгодный инструмент. Там очень высокая доходность. Но многие по-другому смотрят на этот инструмент. Я не буду туда заводить партнера, там маленькая рефералка. Я об этом говорил э, немного ранее. Искандер же сказал, снимите все ордера. И вы сами... Вы вспомните несколько месяцев назад... Люди не могли купить ВЕК, покупали ВЕК, век авто, и по 12, и по 13, и по 14 долларов, чтобы быстрее, быстрее, быстрее депозит сделать. Поэтому как бы прислушивайтесь, еще раз говорю, прислушивайтесь, что говорит Искандер. Опять же, я не вижу никакой проблемы. То, что сейчас век авто, вот у меня есть там депозиты, у меня есть ФСТ, я буду продолжать реинвестировать. У меня партнеры делают то же самое. У меня ни один партнер не нацелен, что отработать депозит, надо вывести. Потому что у меня партнеры понимают, что чем больше они сейчас себе сделают капитализацию века, тем лучше для них в будущем. Например, сегодня он на эти деньги может купить машину хорошую, а через 2-3 года он на эти деньги в где-нибудь за границей купит. Ну, я просто для примера привел. Да, на самом деле, вот Людмила пишет, я никогда в жизни не заработаю 1 миллион долларов за 5 лет, а здесь готова 10 лет ждать. На самом деле, да, смотрите, многие не понимают одной простой вещи. Возьмите среднюю зарплату в своем городе, посчитайте вообще вашу жизнь. Например, сколько стоит в вашем городе квартира. Не та квартира, что минималка, а если вы вот берите, например, у вас Семья. Муж, жена, дети. Какая вам нужна квартира? Какую вы хотите машину? Сколько стоит обучение, чтобы вам отучиться? Я не говорю сейчас про детей. Сколько уходит, даже возьмите на 10 лет на отдых. И просто посчитайте, сколько в месяц на сегодняшний день вы можете откладывать. И поделите эту сумму на 12 и на вот эту сумму. И вы получите количество лет, за которое вы себе можете это заработать. И как показывает практика, эта цифра составляет от 50 до 150 лет. Вот так вот. Леонид, давайте мы это обсуждать не будем. Эта тема уже с реинвестами не раз обсуждалась. Я сейчас сказал не то, что в реинвест, я сказал точку зрения свою, что я и мои партнеры реинвест делают. Суть была такая, что снять все ордера с продажи и продавать в тот момент, когда человек купить хочет. Это сильно изменит ситуацию. Но как бы партнеры не слышат. Кто услышал, тот снял. Кто не услышал, ну, тот не снял. Давайте, если вопросов больше нету, Будем заканчивать. Мы уже с вами почти час пообщались. Если у кого-то какие-то будут вопросы, как бы пишите, я всегда подскажу. Если вы чего-то еще не поняли или постеснялись задать вопросы, тоже пишите. Задавайте вопросы в чатах, если вам что-то непонятно. Всегда есть партнеры, которые помогут и ответят. Все, завершаем. Всем хорошего дня. Желаю продуктивной недели. Чтобы ваши партнеры только радовались, что вы их позвали. И делитесь о, о идеях нашего сообщества с окружающими. Всем хорошего дня!